Всем добрый вечер. Вот э, мы решили немного поиграть перед тем, как ляжем спать и продолжим наше путешествие у нас есть компас. Давайте осмотримся. Вот так. А. -а, -а. Ну молодцы, успели. Я о них рассказывал. Не знал, что они существуют. Кошмары. Да, от них у людей кошмары. Или они сами кошмары? Я не помню. Жаль, у меня нельзя спросить. Так, спускаемся и смотрим, что у нас здесь. А. -а, -а. Ну-ка. Вот. Ловкий ход. Он да. Не Похоже. Так. Что у нас тут? Сундук. Толкаем дальше. Не касайся воды. Почему? А ты знаешь, что там под водой? Нет, вода черная. Поэтому и не касайся ее. Вот так лучше вот да не касаться. Так, нам туда, да? Ну давайте-ка посмотрим, что у нас здесь есть. Со мной Сейчас нам Лики магии. Туда не пройти, да? Ну, не пройти, так не пройти. Хм. Так да. Что мы сейчас сделаем? Надо возвращаться. А. Интересно. Идем дальше тогда. Талисман средоточие жизни. Прилив здоровья. Ага. Дает немного живучести. Риковая удача. ничего нет отлично спускаемся сюда смотрим что у нас здесь а я я понял Это, кажется путь дальше водка интересно Похоже, тут больше ничего нельзя сделать. Жаль, жаль. Хм. Кажется, ничего не понятно, ладно. Нет, нет, нет, сюда. Ну хорошо, тогда садимся в лодку. Вот И далее доберемся быстро. Мне просто не верится, что я тут, что все это происходит. Когда-то я думал, что не покину наших лесов. То есть, собственно, построил. Ты не виноват в том, что... Больно. Да, я знаю. Просто хочу сказать, что все это здорово. М -м -м -м. Отлично. Так, вот так, вот так. Можно тут печалить. Нельзя, да? Ладно, поплыли дальше. Пройдите к новой цели, следуя заметкой на карте. Сделаем. О, Смотри, как мы мы на Оу. запах моря нога но нормально бывает смотри у вас открыто озеро 9 О жена Бальдр. Он Ас, сын Одина и Фри. А Один властвует. Точно. Почему ты спрашиваешь? Открытое море. Папу Я вроде что-то вижу. Осмотритесь светящуюся статую. На груди какие-то руны. чтобы отсюда не разглядеть. А как съесть? А вот. Написано, пожертвуй оружие сердцу воды. Пробуди колыбель мира. Что? Бросить наше оружие в воду? Как тебе такое предложение? Что, правда бросишь? Бросить оружие в воду. Интересно. Что сейчас произойдет? что-то большое надвигается 哎，对了。<音乐> заменяю А, вот почему тут берега раньше не было да а вон гора и это строение ведет от подножия горы к золотому храму все это прикольно все кроме статуи здорово да там причал вон рядом с флагом значит причал мы первые, кто пройдет здесь в незапамятных времёнх. Причаль у моста. Он из Великана. Он так велик, что обоясывает весь мир и писает себя за ход. Это болтовня. Не знаю. По мне так он большой. Так. Мы... О, о нету, нету, нету, нету, нету, ладно. Посмотрите, храм и мост снова причаливаем. Вот так. Бывает. Это очень, очень давно. Так. Ха. Так не работает, да? Ну что ж, поднимаемся. на то. Да это же бородатый верзилый мелкий прыщ. Сейчас я вас порадую. Брок? О, Брок, снова. Не твое дело, Белыч. Заходите, я тут вам припас кое-чего. И не вздумайте зариться на мою верлобу Я первый нашу. ладно. Как думаешь, что ему нужно? Поиграть на нервах. Когда пойдет молва моей новой лавки, ко мне наконец... О, бось, открыта лавка Брока. Друг Увидите. А, нельзя зайти? Выйти, точнее. Ладно. Лавка Брока. Отлично. Хорошо заглянем. Ловить. Как скажешь? Вот куча камней. Этим ключом их дросили. Можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа. Связать путь между мирами. Если видишь где такую дверь, можно быстро до меня добраться. Работает в один конец. Только сюда и никуда больше. И что бы ни случилось. Никогда. Ни за что. Никогда. Ни за что. Когда. Если жизнь и тебе дороги, не сходи из тропы. Нет, этого нам точно не надо. Вас понял, сэр. Пройдите к башне. Что вам на этот раз нужно? Лавка гномов. В лавках появились талисманы, рукояти и чары. Броню, как и другое снаряжение, можно улучшать в лавках. Щелкните мышцы, чтобы вызвать меню улучшения. Так, улучшение брони позволяет усилить ее влияние на характеристики Кратоса, а также оснастить ее дополнительными гнездами для чар Каучан Кухтя Улучшить Успешно Так Назад Талисман Талисман обладает уникальными эффектами, способными помочь вам в бою Улучшив талисман булавки, вы можете повысить его эффективность и ускорить восстановление определенных способностей. Но пока я не смогу улучшить, так что... На этом все. Чарой. Символ угрозы. Символ дерзости. Символ хитрости. Удача. Начинаем. Символ угрозы. Отлично. вам дерзости если возможно купим их всех не пожалеем итак мы это сделали теперь смотрим броня для рук а, уже не хватит. Ну ладно. Броня для бедер тоже не хватит. Рукоять для топора. Вы можете заменить рукояти своего оружия. Разные рукояти не только улучшают характеристики, но и наделяют оружие уникальными особенностями. Улучшение рукояти позволит усилить ее влияние на характеристики Кратоса. Отлично. Но мы не сможем ничего пока тут сделать. Талисман тоже нельзя создать ну и на этом все ну тоже что? Тебе спасибо так хм. нельзя да отлично тогда идем сюда А, вот она, карта. Точки мистических врат. Так, переправа Диколесья. Лавка Брока. Так. Вот странствие. Так. Так. идиот. Скорее всего, просто посмотрели. Мы не можем переместиться в другое место. Теперь осмотримся, что у нас здесь есть. Даже нельзя. Значит, побегаем. Смотрим. Так. Это вернули. Не, не совсем. То есть туда, да? Пока смотримся. Еще. Ну, хотя, если по честному, тут больше нечего смотреть, ладно. Так что идем дальше. С этим ничего нельзя сделать. Так, ладно, тогда идем дальше. О, боевые навыки от Рэя. Рэй уверены от Рэй уверенность в себе. Теперь он будет поддерживать Кратоса в бою. Проводя физические атаки при подходящей возможности, его способности можно улучшить на закладке навыки. такой поворот. М -м -м. Я готов. Ну, потерял немного здоровья. Не идеальный пока еще боец, так что... Как есть. Не станем использовать на них спартанскую ярость. Но... Мы этого и не делали. Карта обновлена. Найден новый причал. Типа такой лифт. А нет, это новый причал. поплаваем типа поискать что-нибудь полезное жаль что мамы нет с нами в таком путешествии она ведь умела драться да да она сражалась красиво ну-ка, что у нас тут? Так. Поднимаемся. И смотрим. Я тебя прочесть не могу. Ну ладно, тогда в другой раз. за борт а там тоже причал да а это кажется позволит вернуться к броку Врата посмотрели, теперь готовимся к бою. А они посильнее! теперь получай нет мы должны выжить Так можно тренироваться на них. Так. Давайте еще раз. А, нет, это награда. Это мы еще раз, ладно. Пыль миров. Легендарный предмет. Бесформенная субстанция из разрыва между мирами. Используется для усиления уникальных свойств разных талисманов. Так. Ну что ж. Uh, так. спускаемся да это точно неплохо но можно было бы лучше согласен Так, что у нас здесь? Хм, похоже, нельзя поречалить. Ну что, расскажи что-нибудь интересное. Какая история? Ну как же, мама всегда что-то рассказывала. Ты что, не любил в детстве сказки служить? Когда-то я знал одного человека. Его истории были короткие и полезные. Звучит неплохо что-нибудь вспомнишь хватит истории прибережем для корабля соберись хорошо впереди враг ах ну получай все еще но не вот те были посильнее эти послабее просто их топором отмахал но я все же решил проверить а, -а, а я думал тут так ну и похоже тут все а тут кое-что все же есть не заметил сразу забор ну что ж хм. должен быть какой-то рычаг по идее но я его не вижу так что значит Пуститься сюда не получится слишком высоко. Ну тогда возвращаемся. Отлично. Да. Интересного расскажешь. Одна из них была про зайцев и черепаху. М -м. Не, Я вот не знаю, знает он и что, было? или нет. Они решили бежать на береганке. Так. Заяц был глуп и не сомневался в победе. Так, похоже, он тут негде причать. Черепаха победила. Ты, похоже, совсем не умеешь рассказывать. ну no, ладно совершенно прав факел факел делается из дерева это жаровня жаровня Фу. тут вроде что-то написано прочитать М -м -м. да пойди сюда слушаюсь верь я Ну все. Ну ладно. Тогда стреляй. Я не готов. А как же какой тебе поворот? Отвлекся. Отбегаем. Не годится, да? Да, это работает. Ладно. Стреляй. Зафиксирована цель. Стреляй. Все. Духа, отлично. Ты... <смех> Какая наблюдательность. И безрассудство. Путь на чайку, когда зажигаешь светильники. Саид из китальцы тянутся как огню словно модельки. Полагаю, это ты освободил нас из водяной могилы. Нас? Других духов. В озере девяти их полно. Многие могут покинуть этот путь нам вот повезло. Мы останемся в Митгорди, пока не уладим наши дела. Может, ты им поможешь? У нас нет желания помогать тебе, дух. Но вы уже помогли. Мне просто хотелось снова. Ну, тогда всегда его. рад помочь. Прощайте. Раз мы помогли. Скажем так. Так. <связывая> о вот это получше так Рука я для топора все всегда рады помочь идем ни к чему отвлекаться так там нужны руны. Что осталось? Не, не попал. Надо заново. Новый труд. открыто все еще одно яблоко и дун то есть упустили просьбу ну и ладно если даже так полезли наверх Потом будем стараться не упускать ее так еще все за борт это был такой замок значит Мир Огня. Откройте мир Муспельхейма. Муспельхеймская тайнопись. Отлично, отлично. Интереснее даже. Ну что ж... На этом мы будем заканчивать. Надеемся вам понравится. На этом мы все. Всем спокойной ночи.